всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и у меня сегодня для вас снова вот такой оригинальный узор вы даже не представляете как он просто вяжется это буквально резинка 1 на 1, то есть э, чередование лицевых и изнаночных петель с маленьким секретом а что здесь за секрет я конечно же вам сейчас покажу использовать такой узор можно как Основной, например, вот из этой пряжи получилось такое толстенькое полотно, хорошо держащее форму. И я бы в этом случае связала кардиган-пальто. Такого прямого силуэта с отложным воротником, либо со стойкой. Вот прям вижу такую модель. Очень красиво бы смотрелось. Либо можно использовать этот узор в качестве акцента на резинке если вы продолжите его по полочке у вас получится красивая планка ну в общем Использовать можно хоть где, так что вариантов для фантазии неограниченное количество, придумывайте что-то свое и применяйте. Итак, давайте разберемся, как вяжется этот узор. И начинать мы будем с изнаночного ряда, то есть первый ряд у вас будет изнаночный. Вы набрали количество петель нечетное и провязываем резинку один на один. Это будет изнаночный ряд. Первая петелька у нас снимается, она у нас кромочная. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть обыкновенное начало резинки 1 на один. Так мы продолжаем вязать до конца ряда. И этот ряд должен закончиться у нас лицевой петлей, потому что мы набирали нечетное количество и последняя петелька у нас кромочная. Так, Теперь мы разворачиваем работу и начинаем вязать лицевой ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, вторая петля у нас будет изнаночная. Дальше после изнаночной петли нам нужно сделать накид. Накид делаем вот в эту сторону, то есть ниточка к себе через спицу. Провязываем дальше снова резинку 1 на 1 лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы провязали изнаночную петлю, после нее сделали накид и провязали еще 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь смотрите, маленькая хитрость или секретик этой резинки. Подцепляем накид спицей. Вот видите, вот так. И протягиваем через него три петли, которые мы только что провязали. У нас получается перетяжка, которая обвела вот эти три петельки. Все дальше нам остается только повторять. Изнаночная петля. Сделали накид от себя, я делаю накид вот таким образом, мне удобнее подцеплять вот этот накид потом для перетяжки. Можете попробовать сделать накид в другую сторону, возможно, вам так будет удобнее. Далее мы провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, подхватываем накид и протягиваем через него петельки. Снова изнаночная петля, сделали накид, лицевая, изнаночная, лицевая, подхватили накид, протянули через него три петли. Вот и весь секрет. Вяжем так до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у меня осталась одна изнаночная после перетяжки, я ее провязываю и провязываю кромочную петлю. У меня набрана 31 петля, поэтому у меня в конце получилась одна изнаночная перед кромочной. У вас, возможно, будет немножко по-другому. В зависимости от того, сколько петель вы наберете. Следующий ряд изнаночной мы снова провязываем обыкновенную резинку 1 на 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Смотрите, следующий лицевой ряд у нас будет провязываться точно так же, только мы вот эту перетяжку будем сдвигать. Смотрите, теперь внимательно. Сняли кромочную, провязали изнаночную и вот в этом ряду, мы после изнаночной, после вот этой первой изнаночной, мы делали накид. Провязываем еще одну лицевую и еще одну изнаночную. То есть нам всего лишь нужно дойти до следующей изнаночной, для того, чтобы у нас вот эти перетяжки были в шахматном порядке. Здесь снова делаем накид, провязываем 3 петли лицевую, изнаночную, лицевую и перекидываем накид через них. Все, вот видите, у нас протяжка получилась уже со сдвигом. Все, продолжаем этот ряд дальше. Так, изнаночная, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, перекинули, накид, через 3 петельки. Изнаночная, накид, лицевая, изнаночная лицевая перекинули накид через три петли все вяжем так до конца ряда и смотрите в конце ряда после последней протяжки у меня остается Мало петель, то есть вот изнаночная здесь бы надо было бы сделать накид, но здесь петель мало, я их просто провязываю уже без накида. То есть здесь перетяжки у нас не будет. Вот вот таким образом здесь будет. Дальше вы просто продолжаете чередовать эти 4 ряда и у вас получится вот такой красивый оригинальный узор. Еще вы меня всегда спрашиваете, что за пряжа у меня использована для образцов. Это пряжа Vita Сапфир, 45% шерсть, 55 акрилов, 100 граммах, 250 метров. И вот эта пряжа Хапсалу. это очень тонкая пряжа, тут 1400 метров, я ее вязала в 4 ниточки, это стопроцентный меринос. Итак, я надеюсь, что этот узор вам понравился и урок был для вас полезным. Не забывайте сохранить его к себе, поделиться в своих соцсетях, также поставить лайки и написать комментарий. Ну а я пошла искать для вас новые узоры. Встретимся в следующем уроке. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!